Всем привет! У нас видео снова с разряда роя ловства. Славик полез проверять ловушку. Там что-то летает, но полету я бы не сказал, что там рой. Больше похоже на разведку. Но Славик решил слазить посмотреть, что там у нас попало что-то или нет. Сейчас узнаем. Где-то там и поснимать. Ну шо, Словен. Разведка. разведка. Ну, я так и знал. Можно по деревьям не лазить. По лету, в принципе, было почти понятно, что там разведка. Потому что, когда рой есть, то он есть. Там видно прилет, отлет. А когда так, так. Вот, друзья, у нас рядом стоящая ловушечка. И вот тут, если рой есть, то он есть. Не знаю, как вам показать, величить может. Видите, снизу не очень видно. Но тут. Если есть, то есть. Так, так что есть. И вот наша любимая березка. Я стихи вечно тут писал. Липкая березка. Дали нам немножко там пророи. Помните? И вот у нас рядом стоящая. Тоже есть рой. Полет видно, можно даже не лазить по деревьям. Видно, что там есть рой. Так что из трех ловушечек у нас плюс два роя. Один пока разведка. Славен, ну шо, поздравляю. Да там рой, там и сильный рой, там полету видно. Тут слабыш. Так что, Славен, сколько раю у нас уже в этом году? 13. С этими 13? Да. С этими 13. Ну, число, конечно, не очень впечатляющее. Ну, у нас еще в запасе есть тут рядом еще одна ловушка. Правильно? Сейчас сходим, посмотрим. Может, даже и 14. Ну, пока на нашем счету, друзья, 13 раев. Гудит. Да, слышно он есть. Оно даже по голову слышно. Ну а там, там, там очень классный. Там видно, что мощный, да? Там полеты да, я так. На много чего. Ну что ж, друзья. Вот такие у нас дела. С Рейловс там. Так что 13 тоже неплохо. Да, сейчас все туда посмотрим. Зачем тебе раи? Как зачем? Ну что ты с ними делаешь? Миллионером станешь? Конечно. Что, конечно? Расширять пасек. Зачем тебе нет, расширять? Нет, тебе нет. мало наших пчел? Нет. Ну вот зачем? Вот просто зачем. Вот я знаю, зачем мне. А вот тебе зачем? Ты молодой. Зеленый. Зачем тебе? Ладно, смотри, как летает классно. Так, друзья, ну что же. Пошли мы с Лавиком. Проверим. Может у нас там и 14 есть, но если есть. Я вам в описании напишу, что. Заснимем. Ну, фоточку, если что, сделаем, да? Но нам надо сделать хотя бы... Давай сделаем вот с той ловушки, когда привезем, вечером заберем. Это, друзья, мы сейчас проверяем ловушки ну, на наличии раев. Потом мы, когда потемнеет, едем их забирать. Всем привет! Репортаж с 5-метровой высоты. У нас, как всегда, сегодня рубрика ловля раев. И вот хочу вам Показать ну, для тех, кто не ловит Рая, а просто наблюдает, как это все происходит. Вот такая ловушечка с ДВП вернее, с фанеры. Ко мне просто пчелка прицепилась, я опустился. И вот так они летают, друзья, вот так. Так что Рая ловим, Славен. Славен где-то там внизу, вот он. Какой это по счету рой? 16 рой, Славян говорит. Я, если честно, их уже не считаю, потому что это, знаете, ну, раньше считалось, когда ловилось для счета, а сейчас уже это просто словили хорошо. Не словили, тоже хорошо. Гудут, классно гудут. Там много, друзья! Я слышу, что много ящички. Ну что ж, все, всем пока! Всем привет! Добрый вечер, друзья! Сейчас десятого вечера. Приехали мы вот с сыном Славеном, где-то он пошел с фонариком. Приехали мы снять рой. Споймали мы еще один. Не знаю, какую же по счету. Ну, ловим. Сын у нас тоже мой помощник. Говори привет. Привет. Э -э ни в какую не захотел остаться дома с папой. Он пап папа помощник, да? С пчелки смотрит со мной, пыльцу собирает со мной. Поэтому поехал и раи снимать. Ну, так что приучаем молодое поколение. Ну что ж, друзья. На улице полдесятого. раи мы забираем поздно. Ну, чтобы хоть чуть-чуть видно было. Потому что лазим по кустам, по деревьям. В полной темноте это делать, ну, как бы не, не очень хорошо. Поэтому словили мы рой. Как-нибудь вам сфоткаем, покажем. Да? Ну все. Всем пока. Маши пока. Гаври, пока. пока. Славен, где ты там есть? Здесь. Ну все, друзья. Полезли мы снимать рой. До новых встреч! Ну что же, друзья, наши лица не Привет, видно. Привет, это мой папа. Нас не видно. Мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся домой. Сняли мы рой. Я несу от своего паренька. А Славен сзади, не знаю, видно вам. А Славен несет рой. Наверное, это самый большой рой в этом сезоне, потому что ловушка очень-очень тяжеленная. То есть, э, мало того, что там 100% залито меда э, рамки с медом. ну и сама сила семьи, думаю, немаленькая. Поэтому э, надо заснять и будет вам показать. Ну, фоточки мы вам по поделаем, а может и видео. Так что, вот такой у нас получился сегодня вечерний блог. До новых встреч. Пока. Пока. Так, друзья, решили мы, привезли сейчас рой. Решили мы, Славиком, рой такой попался нам по весу очень тяжеленький. Мы решили, прежде чем его пересаживать, заснять. Заходи, Слав. Наш улов. Мы хотим взвесить. Покажи, что по нулях. Да давай по нулях, мы для себя в первую очередь его взвешиваем. Так, друзья, 16... 16500 Вот такой рой мы словили. 16500 получилось у нас с, с, ловушкой. с ловушкой. И ловушку мы потом отдельно взвесим и посмотрим, сколько же рой. Но мы постараемся вам э, завтра, да, будем пересаживать да, его и заснимем саму, сам рой. Как-то так. Эльдара. Класс. Ты раи ловишь с папой? Моя ты лапка. Послушайте, как он гудит. Вулл стоит неимоверный. Сразу слышно, что рой здоровенный. Ну, посмотрим это все на видео. Все, друзья, встречаемся уже на пересадке роя. Всем привет! Приехали мы на Тачок по Словену пересадить рой, который мы с вами по темноте снимали. Вот этот рой. Привет, Словен. Вот это трой. Ну давай поставим, посмотрим, что тут пересадим. Потому что мне самому интересно. Мы вчера, с друзья, взвесили, Получилось у нас... А сколько получилось? 16 килограмм, да? Пчелы, конечно, когда мы их забирали, были такие как бы чуть-чуть нервные, потому что чуть-чуть жалились. Сейчас посмотрим. Я, конечно же, раздетый в шортах урванных вот таких модных. Славян экипировался. Так? Ну да, я сдалека. Давай-давай, Славян. Видео идет. Ну что ж, друзья, вот мы вам... Ух ты. Ух ты! Ух ты! Вот так. Вроде бы ловушка на 7 рамок, но видите, что сделали? Оттянули язычок. Оттянули язычок. Язычок страхиваем. А ну, Славик, давай посмотрим. Язычок белый. Что касается воска, да, друзья? Мы говорим, воск какой должен быть. Вот... Настоящий девственный воск Нету здесь ни напрыска, ни перги Он белый, белоснежный Ни желтый, ни зеленый, он белоснежный Так, стряхивай туда Вот такой рой получился Смотрите, что касается Я быстренько пробегусь Как мы ставим ловушки Вот такие у нас ловушки Мы делаем их с отходов В данном случае ловушка с фанеры Очень легенькая Вес там ее буквально там полтора килограмма у нас рамки есть старые без разделителей, ставим, сейчас переходим полностью на разделитель У Офмана, потому что ну, как бы продажа пакетов, нужны как бы, разделители. И ну, все равно ловушки мы чуть-чуть прикрепляем, если без разделителей, гвоздиками, чтобы они не ездили, и вот так заряжаем. Раньше ставили старую суш, чтобы если сваруют, не жалко было. Но теперь мы ставим вощину. Вот смотрите, у ловушки была вощина. Получается одна рамка, две, три, четыре, пять рамки вощины и две суши старой. В принципе, ставить старую суш это не оправданно из практики. Почему? Потому что вот мы словили рой, да, и по сути эта старая сушь, которую нужно выбраковать, она опять пойдет в семью. Ну, то есть э, изначально нужно ставить нормальную сушь: э, светлую, светло-коричневую. Ну, своруют те две рамки с ящиком. Ну, пускай воруют. Нам, как бы говорит, как сказать на добро на счастье, пускай ворам будет, да? Да, полная меда. Поэтому лучше ставить изначально рамки хорошие. Вот мы ставим в да. последнее время вот такие. Так, смотрите, у нас рой просидел в ловушке не больше недели, да? Ну, мы да. проверяли, было пусто, а потом через дней 5 мы приехали, рой уже сидел. Крайняя рамка была у нас залита медом, отстроена. Это вощина была. Овощина и нет. смотрите, а ну давай посмотрим, Засев ей, да, да, она засеяна, засеяна, и потянули язычки. Ну давай, видно, что рамка, матка хорошая, сеет хорошо. Ну, в раях, что касается, друзья, э -э районов, здоровья раев, э -э Ну, смотрите, когда мы открываем ловушку, э -э ну, видно что же, что здесь, ну, ну совсем не больной рой. Понятно, что на каждой пчеле, в каждом уле присутствуют споры и бактерии всех болезней. Это в любой семье здоровой. Но, э -э когда семья болеет, она практически не раится Там некому родиться. Здоровая семья, семья, это большое количество пчелы, матка сеет, вот она и роится. Поэтому из практики, у нас в практике не было ни, еще ни одного рая, хотя мы ловим их каждый год. И в прошлом году сколько слова? Около 30? 33, по-моему. 30 с чем-то раем мы словили. Ни одного не было, чтобы были какая-то болезнь. Э, насчет клеща, да. Клещ, э, э, клещ может быть э, на пчелах, но это зависит от кого он убегает. Язычки тоже засеяно. А что то я так разговаривал и это, там что у нас, засев был, да? полностью, одну рамку А, ты поставил вощину. Слайк сразу же расширяет ващиной и пересаживает. Так, ну, рой мы вчера взвешивали. Смотрите, что там делается. Вот такая ловушка. Ну, видно пчелы, в принципе. Хотя вчера приставали, но пчелы, я смотрю, серенькие. Ну, однотипные. Славик же ставит сразу вощину. Тут было сколько? Семь рамок, поэтому три вощины на такое количество пчелоси... пчелы э, ну, это легко. Раи всегда залито. У нас очень активно сейчас цветет и липка и очень даже неплохо так выделяет. Поэтому сейчас у нас есть надежда, что в этом сезоне мы будем с липкой. Носят пчелки хорошо. Уже начали даже мы в некоторых шестерамочниках отбор. Это Липовый, в липовый. Смотрите. Да, я вижу, что это рой. В середине Это, я уже показывал, он висит. И он висит. Это, это наш самый большой рой, да? Да. Это, да, друзья, да. у нас самый большой рой в этом году были рои. Это у нас получился шестнадцатый, правильно 16 Шестнадцатый это трой и это самый большой рой по количеству пчел, по, не, ну, по силе, прошлый, по этому. Года... Не, ну я за этот год не... говорю, то что в этом году это самый сильный, сильный рой. Пчелы очень много. Ну, По сути, тут... Ну, вот, Смотрите, мы сейчас добавили три рамки. Славик поставил вощины. И полноценная семья. Вот еще сколько здесь на стенках. А ты матку не искал, не находил? Матку Славик не искал, не находил. Просто, чтобы ее не потерять, где-то тут в ящике. Раи мы привозим на точок Бакфас. Здесь мы пересаживаем. Матка сеет. Мы смотрим, что оно, как оно, чтобы семья укрепилась. И потом Славян благополучно меняет на наших маточек Бакфаст. В этом году мы меняем на b 140 все. Б-140 себя довольно-таки неплохо показала. В этом году она в Германии на Лаутентале э, в Отцовских. Б-140 Томаса Рупеля. Поэтому, в принципе, значит, маточка неплохая. Ну, и по дочкам, в принципе, неплохо. Пакеты у нас люди брали, то Пока... Отходим. отходим. давай, отходим. Вот так мы оп и пересадили. Вот это у нас такой рой получился. Я бы сказал, это семья. Ну, это и будет семья. Э, по... Что еще я хотел сказать? Сейчас мы поставим еще полоски от клеща на всякий пожарный. Вообще, друзья, по-правильному по-правильному. Раи не нужно вести, как бы там ни было, все равно на пасеку. На свою пасеку, на товарную пасеку. Э, ну, на какую бы-либо. Лучше где-то поставить подальше от пчел в каком-то другом селе. Хотя бы там на недельку-две, чтобы пчелы прошли карантин, обработать их от клеща. Ну, чтобы не привезти клеща на свою пасеку. Но... Будем честны, откровенны, мы везем их сразу на пасеку, просто смотрим по пчелам, радуемся этим пчелам, ставим полоски, пересаживаем и дальше они работают. Вот такой у нас получился рой. Ну, вот видите, как нехорошо вышло. Везде теперь рамки светлые, а те рамки, которые ставили в ловушку с черной сушью, они теперь засеяны, да? Одна засеяна, это не засеяна, это смета. Ну, на эту край, на край можно ее выбросить. Но все равно уже одна рамка получилась с черной, которая с засевом. И как бы теперь жалко выкинуть, как бы, потому что там засеяна. Не очень бы хотелось, сейчас бы неплохо, чтобы он укрепился. это трой набрал силу и принес себе метку на зиму, да? То есть мы не говорим о, о нам. Ну, посмотрим. Посмотрим, что оно будет. Вот, в принципе, так. Сейчас оно рассеется, укрепится, и потом мы сделаем замену матки. Что мы делаем с этой маткой? Если матка классная, мы ее можем оставить. То есть, ну, реально классная, что нам нравится. Да. Ну, в основном мы стараемся поменять, что было на пасеке. Ну, вот если здесь бакфаст, то тут чистый бакфаст. Наточу карники. я вообще в этом году ничего с раёв не везу. Мы все везем на Бакфаст. Славик хочет здесь сделать мега-крутую пасеку. У нас уже там заселены шестирамочники все. Теперь мы укрепляем именно точок сам Бакфаст. Нам тут надо чуть-чуть еще поставить, чтобы добить его, укомплектовать полностью. Стоят у нас еще на одном корпусе. Многие может заметят Почему на одном корпусе Практически потому что мы рвали Все семьи на заселение Попали мы тогда Помните майские холода, дожди Практически все шестирамочники сидели Не развивались Чуть-чуть был как говорится попандос Эти семьи мало того что мы рвали Во-вторых Мы продавали пакеты Мы с этих семей К нам приезжали мы пакеты забирали И тут оставались хвосты и много было продано пчелосемей, ну, с самих пчел. Поэтому на данный момент, сегодня у нас июнь месяц. Какое сегодня число? 28-й, сегодня день молодежи. У нас на одном корпусе. На одном корпусе не потому, что все плохо с Баквостом, а потому что мы в этом году... Мы сделали ставку на разведенческую пасеку, на пакеты, отводки, на матководство, но никак не на мед. Ну, и количество пчелосемей. Наша задача сделать количество, закрепить качество, а уже потом будем думать о меде. Что еще сказать? Полоски нам надо поставить, Слава. Мы забыли еще полоски поставить. Вот такие дела. Что там, Слава, по шестирамочниках? Есть что-то показать тебе? Шестирамочник какой мы Есть тебе такой? Ну, по силу, на силу глянуть. Ну, что-нибудь нам. Ну. У нас есть шестирамочник на трёхсотую рамку. Вот такой. Два, два корпуса, 145-й. Фирма Apex делает. Мы, у нас 230-я рамка, но мы ну, взяли в компании... У нас как бы есть лежаки, он там где-то вот там. Мы взяли, как бы у нас есть и один. Он один, да, у нас на трехсотую рамку посмотреть. Ну, вот, вот это то, что у нас получается. В принципе. Так. Ну что же, друзья, вот такая у нас ситуация с троями. Ловим, пересаживаем ловим. Я сниму это для видео. Почему? Зачем? Там кто-то спрашивал, зачем мы ловим раи? Я вот так на себя наведу. Всем привет! А то я за кадром. Кепка, подарок от магазина, интернет-магазина Ули Ин. Была еще футболка. Она есть и в Славена есть нам. Интернет-магазин подарил. Ну и кепку. Кепку Слава Бжолам. Я хотел отдать Славику, но Славик была получена она на него большая, поэтому я забрал ее назад. Так вот, э, почему мы ловим раи? Э, я лично ловлю раи для души. Для души это мой, мое хобби. Ну, в принципе, пчелы это мое хобби. Все, что связано с пчелами, это наш заработок, наш бизнес, наш хобби, наш отдых. Э, Славик ловит раи, потому что он стал э, пчеловодом совсем недавно. И у него еще есть интерес, знаете, как больше пчел, больше пчелосемей, чтобы было. Он хочет, чтобы у него было больше пчелосемей, чем у меня. Ну, может и будет, но чуть попозже. Пока он набирает силы. Поэтому у него, наверное, стоит количество. А у меня количество, правильно? Ну, у него количество. А у меня это как отдых. Это просто когда идешь снимать рой, проверяет ловушку и видишь там прилет пчел просто начинается вот этот адреналин начинается ну, думать гадать сколько там какой ну вот как вот этот рой который мы пересадили мы вчера его когда снимали он был тяжелый и просто было ну просто неимоверно было как я не знаю интересно что же там и какая сила и так дальше то есть это своеобразный адреналин отдых азарт не знаю спортивный интерес, количество все-таки, да, там сколько раев стоит, ну и так дальше. Так что ловим раи не потому, что там прям вот нужны пчелы, пчелы у нас есть, просто это ну, оно вот, мне, допустим, больше нравится. То есть есть такие вечера, когда хочется пойти где-то на природу, посмотреть и так дальше. Но все дальше и дальше лично я потихонечку как бы с этим призавязываю, потому что ну нет времени, очень много времени уходит на работу с пчелами. Мы очень э, сильно стартанули. У нас сейчас уже то да, больше, чем 300. Больше, чем 300. У нас уже пошло на 300 плюс э, пчелосемей. И вот ловим раи. Тут точок в бакфас добавляем. Поэтому, я думаю, будет еще больше. И, ну, хочется жить хорошо, развиваться. Понятно, что нужно работать. Но без труда не выловишь и рыбки. Поэтому вот такие дела, друзья. По раях, в принципе, все. Раи мы ловим, наловили. На сегодняшний день 16 штук у нас в архиве нашем по райах. Ну, в принципе, и все. Там у нас цветет, друзья, не знаю, видно вам цели. Пчелки очень классно берут. Погода у нас классная. Что еще? Липка цветет. Пыльцу, пыльцу на точке карника я собираю на точке Бакфаст. Как видите, вот я покажу открытые пыльцы сборники. Тут здесь мы не собираем, потому что, ну, ну, такие не очень сильные семьи, я бы так сказал. Мы их сильно порвали. Покажи нам какую-нибудь семью. Вот, смотрите. А, ну 10 рама. Вот видите, в принципе, ну пчелы есть, но есть пчелы, но не два, не три корпуса. У нас другие чуть-чуть планы в этом сезоне, поэтому э, за медом мы не погнались. Э, цены нет, есть другие приоритеты. Ну, а там будем смотреть, да. да? Все, друзья, видео у нас получилось длинное, но должно быть прикольное. Ставьте, друзья, лайки Славену. Мы вам желаем удачного сезона, хорошего сезона. Ловите раи, не давайте им пропадать в лесу, потому что они пропадут, если где-то где долго не протянет без, без человека. Все, с вами был я, Иван Фабро, Славен. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их, конечно же, сейчас не читаем, но зимой мы обязательно все почитаем. Все. Всем желаем удачи. Пока. Пока.